Всем здравия, хорошего настроения, здоровья, добра тепла света. и собачка гавкающая. Так, это вот Антоха, значит, этот нам же, вот я вот уж не помню, что, что, что он там, хиномелес, краснотал, что-то вот нам вот он передавал, напомнит, может, Антоха. Вот, вот деревце это прижилось еще две каких-то были То ли деревка, то ли травки Я уже забыл ну вот здесь не видно вот. Но опять же, может быть еще не время а Здесь вот я могу ошибаться Возможно вот что-то Пролазит А может это что-то у нас местное вот Еще что-то Не помню, он какую-то траву Вид травки давал И, И вот какое-то деревце Ну уже кто-то его сука живет вот, жрет вот этот он, Долгоносик называется Или как он такой серый жучок Я их грохнул Не успела, блин, на, расти Уже надо его обожрать Серенькие такие С длинным хоботком Ну, наверное, Долгоносик Давай, что-то вот. Ну, самое главное, что Все в порядке Он распустился уже ли, ли, ли, ли, Листики Не знаю, больше он только В этом у э, э, сирени, вот класс, красота, вот такие вот история, то подзабыл уже вот сейчас зашел сюда смотрю хорошо и он первый этот будет фотки потом первый тюльпа. ну тут солнечная сторона ну, вот, еще пока он даже не до раскрылся и не до Свет не набрал, ну все же. Так, пропустимся чего-то. Так. Ветра. Ну, собственно, из-за ветра, наверное, ветра сильная, холодная. Солнце жарит, без ветра было бы 25, наверное, действительно все очень тепло. А вот, собственно, давайте сейчас сходим, глянем сколько цветочки пошли Я хоть фотографирую распознав... распознаю узнаю что за цветы яснотка интересно только написано есть однолетняя есть двухлетняя есть многолетняя И вот так вот что да, ну, хрен его знает вот растет уже да, с годами как она может быть одно или двухлетняя том же в э, том же э. Ну, классе, да, под виде, как она там называется. И многолетняя. Может да не просто все многолетние, просто иногда засыпают, умирают, если нет условий. Так. О, тут вот мята прорастает, наверное, перечная вот эта класса. Совершенно вот тут вот, сажали где-то здесь, где-то вот тут вылазит как хотите. Как как пошло. Так что. Я? Хотел побыстрее но ничего интересного. Так, начинаем по-другому. Так, сколько? Я хотел бы термометр нажать, чтобы. Фиксация появилась 15-16-17 ну, там, да. да ну, с ветром такие, значит, пироги. Ну, Какая-то серая муть. Но все равно тепло. Ну если без ветра же, говоря, прикосы расцветает. Ну как всегда, расцветает и начинается ветер. Это дебильное это да, глупая неуправляемость почему-то быть спокойно чтобы его все э, опылили пчелки потом все равно еще должно быть спокойно когда начинаются плоды завязываться тоже бывает ветер глупый это только маленькие абрикоски начинают появляться это надо все присекать ой управлять ветка чуть ну, вот там это вот как-то не знаю даже наверное не видно слабовато уже пооблетали облетал, обреклась. Так, ну вот так вот.